Наш эфир продолжает программу Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Здравствуйте, Леон. Добрый день. Ну, во-первых, с возвращением. Я знаю, вы были в поездке в длительный такой, в интересный, если не ошибаюсь, в Азербайджан. Да, точно, совершенно. Была действительно очень интересная поездка. Я привык ездить либо там по бизнесу, либо по каким-то, посмотреть чего-то. А тут было приглашение от Министерства иностранных дел, переданное через консульство, значит, наше лос анджелоское группе журналистов приехать перед самыми их выборами, чтобы, во-первых, побыть на выборах и что-то о них написать, а во-вторых, познакомиться с совершенно неожиданной ситуацией для мусульманского государства – Который, мало того, что там несколько сотен лет прекрасно относится к евреям, хорошо относится к христианам, никто никого не трогает. А значит, посмотреть на единственный город за пределами Израиля, в котором так сказать, под городское население все евреи с 12 синагогами, которые советская власть разрушала разрушила а потом мусульмане начали собирать деньги на то чтобы их отстраивать в а, посредине города баку стоит большой ну на одной площади стоит большой памятник солдату защитнику родины и написано простой еврейский парень который защищал значит, город баку то есть то есть выросли какая-то полная фантастика, а второе это, что э, там умудряются шииты и суниты жить в какой-то такой странной гармонии, которую которой мы совершенно не привыкли, потому что с моей точки зрения они там уже несколько сотен лет пытаются друг друга все убить. А тут большая большая мечеть стоит посредине города, построенная государством такая огромная мечеть, типа там ватиканского, так сказать собора, да, вот. И там неделю значит сулитский э, хотел сказать равин имам, а неделю Шиитский, а на больших праздниках они просто вместе, значит, по, по очереди. Ну, значит, так как мы журналисты и так как с нами значит, знакомили, то значит вызвали одного из этих имамов, пришел Сведенцкий, говорит, второго нет, извините, он в поездке там туда-сюда. Вот, а я говорю, как вы уживаетесь? Он говорит, а мы очень большие, практически мой лучший друг. То есть знаете, такая странная, везде вроде воюют, а там, а там вроде нормально вместе живут. Я даже не знаю, чему, чему это можно приписать, толерантности. Или может... А по улицам ходят девушки в мусульманском государстве в таких коротких юбках, что наверное, в Израиле там начали бы свистеть. А, а тут же рядом идет женщина абсолютно запакованная в черные, в чедру. Ну, правда, немного таких, честно говоря, значительно меньше, чем в значит Мы прилетали через него, то есть раз в десятки раз меньше. То есть такое странное в этом смысле в хорошем смысле странное место, о котором я э, буду делать такую большую передачу с фотографиями, с видеоматериалами, потому что она меня достаточно поразила. Ну, и так сказать, был я там как бы таким не, неофициальным наблюдателем на, на выборах, нас возили по нескольким точкам. Ну, в общем, много чего интересного там происходило, необычного и я думаю, что всем будет интересно именно тем, что это мусульманское государство, которое нормально придумало, как жить со всеми. Ну, Иран в 50-е годы выглядел примерно так же. Иран в 50-е годы похоже выглядел. Турция в течение 500-600 лет выглядела, так сказать, еще со времен, так сказать, до Влада Турка. А Выглядела так же. То есть вот эти три страны, они прекрасно относились к чужденцам. Единственное, что у них у всех проблемы с армянами. А проблемы, так сказать, там, резни там и туда, в обе стороны на самом деле. И армяне, так сказать... И, и, и армяне же привезенные в, в, те, в те места на Кавказ Российской империи, российскими императорами, для того, чтобы там какую-то свою политику проводить, привезли их как раз из Междуречия, там, приблизительно там, из Сирии, и начали заселять, как бы насильственным образом раздвигая народы. Я подозреваю, что с этих времен началась вражда, которая, вот, к сожалению, до сегодняшнего дня не кончается. Но, знаете, лезть... И пытаться разобраться в национальной, в межнациональной розни, это безумно сложно. Кто, кто начал, кто виноват, тому подобное. Единственное, значит, поэтому я, я сказать, слышу с, с обеих сторон прямо противоположные рассказы, и верю обеим, но представить себе, как разобраться в этом, просто не представляю. Вот. А то, что мы видели, было безумно совершенно интересно. И, как я еще раз говорю, я минут на 40 сделаю такое выступление с фотографиями, видеоматериалами, интервью там, и тому подобное. Замечательно. Ну, а за время вашего отсутствия тут у нас происходили разные события, вот буквально недавно совсем президент Трамп очередной твит выпустил, и вот Нэнси Пелоси заявила, что Трамп совершил опять поступок, который след за который ему следует объявить импичмент, он опять превысил свои полномочия. Ну, в общем, вы знаете, о чем идет речь. Да, конечно. Я, я, так сказать, с удовольствием давайте по этому поговорим, просто я хочу залезть в корень этого дела. В чем дело? Почему это происходит? Почему сейчас Нэнси Пелоси, которая еще совсем недавно говорила, ни в коем случае не лезьте в нерки в кью-бичменты, можно заниматься этим только если обе партии там так сказать и тому подобное, что это оружие, которое имеет два конца, оно может ударить по тем, кто а, значит начинает. Это что мы и видели, кстати? Почему та же самая Нэнси Пелоси и остальные демократы сейчас ищут любые способы? А, ну, скажем так, сказать, обрушиться на Трампа. Они и так искали. Но сейчас есть определенная очень серьезная причина для этого. Потому что даже Нэнси Пелоси, которую я лично очень не люблю, но человек очень неглупый, политический, по крайней мере. Да, почему даже она бросилась так сказать, в эту самую катавасию с требованием там, очередного импичмента. Я так представлю себе, что его не будет, то что было бы совсем глупо. Но неважно. В чем дело? Дело в том, что демократическая партия, которая на данный момент уже должна была определиться с лидером и определиться, в каком направлении она идет, находится в состоянии абсолютной паники, раздрая и, и жуткого разобщения. То есть такого, как что называется, который мы себе даже не представляли. Дело в том, что там очень обрисовалось и определилось два крыла. А, значит, они там, одни называют себя демократическими социалистами, мы потом сами их определим, да, а другие называют себя умеленными, значит, не те, или другие, ну, и те, и другие врут, <смех> скажем так. Значит, те, которые называются демократическими социалистами, они, э, значит, коммунисты фашисты. и под фашизмом я сейчас не имею в виду концлагерей, потому что с этого никто не начинает, к этому приходят потом, но у них... Абсолютно вот такой же взгляд на управление государством, как было у Муссолини. Значит, потом это подхватил Гитлер, а потом пытался подхватить Франкла Делона но ему не дали. В Китае сейчас используют, так сказать, большинство элементов этого. Но это такой, так сказать, обыкновенный фашизм. А во главе этого, так сказать, как бы номинально во главе этого крыла, Идет Берни Сандерс за ним, так сказать, в полшага отстает Элизабет Уоррен, которая, похоже, проигрывает значит, эти, эти выборы. А, итого, значит, вот крыло номер один, такое профашистское, по действиям фашистское. Прокоммунистическое, а, называется демократическими социалистами, там же, значит, с ней AOC и, так сказать, куча всяких девушек, которые завернуты в чумы и, правда, делают вид, что это самое лучшее будущее настоящего для всего женского населения земного шара. Вторая часть, второе крыло, скажем так, сказать, диаметрально противоположно. Оно мягко-социалистично. Значит, вот одни серьезно беременные, а другие чуть-чуть беременные. Суть одна и та же, но в разнице, так сказать, периода. Да? Если еще у, у одних уже ничего не поделаешь, так сказать, они уже там такие беременные, что так сказать, даже никакой аборт не поможет, то у этих, которые вот называют себя умеренными, они в самом начале, и поэтому еще их можно каким-то образом резолить, остановить э, жить с ними там рядом там, и тому подобное. Но, тем не менее, все они идут в одну и ту же сторону, то есть в сторону социализма, э, который пытается отнять у одних. Э, социализм вообще это, на самом деле, владение средствами производства, которые находится не в частных руках, а в государственных руках. Но, значит, есть другой вариант социализма. Это фашизм, которых у тебя остаются средства производства на руках, но тебе говорят, что с ними делать, запрещают делать там что-то другое, Обязуют покупать продукцию у этого, продавать продукцию там по таким-то ценам, платить столько денег. То есть то же самое рабство, только так сказать, ты еще бегаешь и отвечаешь за собственную фабрику. А людям производителям немножко легче жить при фашистском варианте, чем вот, вот в Китае, пожалуйста, посмотрите, да? Не лезь в политику, зарабатывай деньги отдавай нам часть, а брок, там, барщину, а, значит, если сам повезло, то можно так сказать, что называется, жить во дворце. А, значит, вот эти две, как бы, ветви одной партии друг друга, даже не то, что ненавидят, они друг друга серьезно ненавидят. А, но, из-за того, что это два приблизительно разно, а, а, од одно количественных, скажем так, дурацкое слово у меня получилось, а, крыла, а приблизительно 40% демократической партии голосует и будет голосовать за вот, левое вот вот, да, прокумунистическое крыло. Если объединить э, Уоррен и Сандерса, получится разность 40 с небольшим процентом, то столько же 40 с небольшим процентом будет голосовать за того, кто сказать, окажется лидером вот этого так сказать, там, слегка беременного крыла. Будет Лета, это, это Джадж, у которого нет никакого опыта ни в чем, он мэр маленького городка. Все, что он сделал, это он развалил там работу полиции. Значит, но он, как выяснилось, красиво умеет говорить и умеет говорить тем голосом и тем тоном, который нравится, ну скажем, так сказать, умеренным, так называемым, демократам. Второй человек это Клобучар, сенатор из значит, Миннесоты. И третий это человек, который еще как бы не вступил по-настоящему в гонку, но уже потратил 200 миллионов долларов на рекламу себя. Значит, вы понимаете, о ком я говорю? Человек, у которого есть 56, 54, 56, уже неважно моя ошибка, да, миллиардов долларов. Вот, он был бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг, который известен всем, как вот Блумберг поднял, так сказать, он придумал, поднял, начал и довел до вот миллиардных состояний свое вещание по телевизору, по всему миру на самом деле. Значит, вот эти три человека, действуя очень по-разному, они могут в финале объединить, то есть, так сказать, выкинув. Если все остальные вылетят, то вот этот человек может прийти с 40 плюс процентами а, значит, демократических голосов на их конвенцию. Значит, остальные там, 15 там, приблизительно процентов будут раскиданы по целому ряду в общем, ничего не значащих делегатов, и они будут пытаться сказать, продаться либо тем, либо другим за тому, кто больше всего даст. Значит, что это значит? Это значит, что даже придя уже на съезд, который должен продемонстрировать Америке и всему миру, их единство, их программу, их желание... Э, сказать, за, сказать, забрать власть у ужасного Трампа и кошмарных республиканцев с объяснением того, как они это будут делать, кто это будет делать, кто будет их знаменосец, так называемый и тому подобное, они оказываются в ситуации, при которой они вместо этого начинают страшные друг с другом разборки, пойдут оттуда слухи, пойдут оттуда разговоры о том, что кто-то продался за это, а этот продался за то. И у этого, как в прошлом, 2016 году украли физически 5%. Миллионов голосов у Берди Сандерса, хотя и так, как бы, так сказать, выигрывала у него в демократической партии Мадам Клинтон, но тем не менее, чтобы было похоже, что убедительная у него победа. Не просто победа, а убедительная победа. Взяли и просто физически у него сделали минус 5 миллионов голосов, а ей сделали плюс 5 миллионов голосов. Вот. А могли 10, а могли 7? Ну просто 5 такая цифра им понравилась, вот, что, чтобы никто не за 5 миллионов никто не за месяц стали решили. Значит, ну, там заткнули Берни, пообещали ему там всякие, так сказать, блага, самолет, на котором он потом, так сказать, летал, ну, и там, так сказать, три дома он откуда-то купил, непонятно откуда, из каких денег. То есть, понятно откуда, ну, так сказать, в общем, ну, непонятно. А, значит, а, и вот в связи с тем, что нет никого из сегодняшних так сказать, присутствующих в гонке а, демократов, кто мог бы действительно выйти и сказать: я сделал вот это, я могу сказать, у меня есть план, я Трампа могу победить, я там, у меня денег могу набрать там за три месяца а, после. Партийного съезда столько много, чтобы бороться с Трампом и тому подобное, Значит, все это практически ни у кого из них нет, за исключением Майкла Блумберга. Они бы все объединились под его знаменами уже прямо сейчас, потому что он обещал 1 миллиард долларов до Демократической партии до их, так сказать, цели выборов. То есть купил, так сказать, их. Да? Обамша... Вот, а Обамша. Я, извиняюсь, Клинтонша, купила Демпартию за 5 миллионов долларов, то есть она обменяла, дала им 5 миллионов долларов из денег, которые ей пожертвовали, в обмен на подписание договора, что это было еще задолго до выборов, то есть она еще не была лидером партии. Но Демпартия подписала с ней ЦК, договор, что ни одно решение, ни одно назначение, ни одно объявление не проходит, они не имеют права дать сами, они обязаны, так сказать, ему Сказать, подтвердить у людей Хиллари Клинтон и так далее. То есть передала руководство партии полностью в руки никем не выбранного человека, просто который дал им 5 миллионов долларов. Ну, вот я думаю, что то же самое что-то сейчас будет происходить или уже происходит с Блумбергом, потому что они начали уже подыгрывать под него. Во-первых, они начали говорить Байдену, что пока пора тебе уходить, а, значит, что явно будет, потому что они боятся, что он какой-то часть голосов, которые может Блумберг получить, а, значит, он утащит. Во-вторых, значит, они поменяли правила обсуждения дебатов, он не имеет права никакого, что у него нет так сказать, людей, которые ему донейшн давали, что-то давали на его в избирательную кампанию. Значит, получается ситуация да, Они значит, изменили правила И теперь он может участвовать в дебатах То есть они взяли и вывели его на сцену Совершенно незаконно Потому что в течение там, четырех лет существовали правила Все поддерживали, Вся партия их поддержала Из-за того, что были определенные проблемы сказать, Во времена Клинтон-выборов Они полностью сказать, переделали свои правила Сделали их нормальными Как они считали ненормальные. Но в этом мы сейчас не будем влезать Это долгий разговор о том, что такое суперделегаты, и как они влияют, и как люди, которые голосуют, выясняются их голоса. Ничего не стоят. А стоят голоса только тех, кто сидит на должностях, на линклатуре. Но это, так сказать, отдельный как бы, разговор. Значит, где партия очень поразительно стала напоминать вот то, что мы когда-то называли КПСС, только чуть-чуть помладше, значит, сама партия. А руководство, так сказать, кстати в таком же возрасте, как были члены ЦК и члены Политбюро ЦК КПСС. Так вот, а, значит, Партия в раздрае, они все мечтали бы, чтобы... Значит, руководство мечтало бы, чтобы Блумберг остался один, чтобы ему никто не мешал. Во-первых, он денег много даст, и они сразу же могут, так сказать, зажить опять припивающие. во-вторых, он единственный человек, который не нуждается в фандрейзинге и может, так сказать, прямо со съезда идти и сказать, я там еще один миллиард брошу из моих 54. И будет больше денег там, чем у Трампа. А, значит, они тут же передадут ему всю организацию, все, что нужно, все бумаги, там, всех людей и т.д. и т.п. Но Сан-Заноза сидит вот это социалистическое крыло, которое продолжает и продолжает и продолжает выигрывать. Вот второе место Майоми, первое место вот только что они получили. Сейчас будет два новых, два еще э, штата, в которых Блумберг еще пока не участвует. Он влезает во все это дело только когда будет большой розыгрыш Калифорнии, а там еще целый ряд штатов. А считая, что нечего там тратить деньги и время на мелочи всякие, да, мы сразу же. Сказать, Джулиани один раз на этом поймался и проиграл, но у Джулиани не было столько денег, сколько у Блумберга. В общем, чтобы вернуться обратно, я далеко очень ушел, но чтобы вернуться обратно к нашему вопросу, у демократической партии такая кошмарная ситуация, и от нее так надо отводить внимание, что сейчас демократы будут делать все, что угодно для того, чтобы отвести внимание от своих проблем, чтобы об этом не трепали газеты, журналы, телевидения. И они будут создавать постоянно ситуации, при которых вот новый импичмент, вот снова, вот будем там съемное заседание, вот что-то еще. То есть, делать все, что угодно, чтобы, что называется, вот у фокусника в левой руке там зажата карта, а ему надо, чтобы вы смотрели на правую. Вот это самое будет происходить практически до съезда демократической партии. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Левон. Объясните, вот, пожалуйста, я не могу понять неужели вот этой сумасшедшей неадекватной женщине, которая зовут НСП Лоси, ничего не будет за то, что она порвала документы при всех? Спасибо. А, собственно, а что может быть? Она взяла бумажку, порвала, извиняюсь. Э, ну, это чтобы доказательство доказательства, просто копия, распечатанная, там, 500 тысяч экземпляров. Вот. Она, она придумала, она сидела, придумывала, что делать, потому что с кислой рожей сидеть нехорошо. А там произносят какие-то вещи, там у нас потрясающий эмплоймент у черных, черные там получили огромное количество работ. Она вынуждена вставать на этом правильно, как она хлопала, вы видели? Она придумала вот это вот, хлопать так, чтобы было что она с одной стороны хлопает и с другой стороны ненавидит Трампа, значит вытянув руки и совершенно, как бы сказать, отстраненно. А потом она еще по дороге придумала, что в самый драматический момент, когда он будет зак закончить свою речь, чтобы о ней говорили, о не о других, она вот порвет это своим жестом. Ну, театрально, красивый жест, все хорошо. Но эффекта он того не произвел, потому что люди все равно говорят э, о речи Трампа. Э, вот. Но для того, чтобы, опять же, от, от успехов Трампа отнять внимание, значит, надо раздувать что-то другое. То есть, вся эта история с тем, что она порвала документы, она точно такая же. Так внимание от левой руки убрать и на правую направить. Вот и все. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Леон. Вот вы значит, разделили их на умеренных вот этих демократов и радикальных, как бы. То есть вы назвали их демократы-социалисты. А мне кажется, они, они абсолютно одинаковые, только у них тактика разная. То есть идеология один к одному практически, но, может быть, чуть-чуть отличается только э, этот Блумберг от них, потому что он бизнесмен. А, так вот, за, тактика у них такая же, как, вот будем говорить, у мусульман. То есть врут бесконечно притворяется, что они умеренные, то есть они еще хуже, чем вот эти вот фашисты, которые называются демократы-социалисты. Поэтому что будет вот это вот будет, что будет сумасшедший этот Сандерс. Одно и то же. Только еще, только народ, по крайней мере, поймет, что Сандерс это вообще ужас, и что э, нищета будет грозить всем или гражданская война. А с чем будет более серьезно. То есть будет также он будет примерно такой же, как вот Обама, который говорил про Чинч-Чинч и привел нас э, к, к, к самой границе э, того, что называется пропасть. Э, хотелось бы узнать ваше мнение. Спасибо. Ну, во-первых, я с вами согласен, а во-вторых, наверное, прослушали то, что я сказал. Я сказал, что они называют себя умеренными, а, а те называют себя дем демократическими социалистами, а я считаю, что они оба беременные, только одни беременные на сносях уже, а другие беременные в начале. Вот. Но конечное, сказать, конечное рождение вот этого социалистического ребенка у них, сказать, совершенно одинаково. А я думаю, что просто... Те, которые, ну, скажем, условно говоря, радикальные, да, и понимают, так сказать, что это радикальность, потому что есть огромное количество людей, которые просто не понимают, а, они, э, ну, скажем, так сказать, просто бандиты с большой дороги, верно, так сказать. мы всех ограбим, мы все отберем и себе там зацапаем, что можем. А вторые это не знают, что творят. Они такие милые, хорошие, чудные люди, у которых там улыбка на устах, которые пропускают там, без очереди машину, чтобы она проехала, и из-за этого делают на три километра пробку, потому что значит, вместо того, чтобы нормально по движению двигаться, все поехали по-другому. Вот. Но они такие чудные, хорошие, милые сказать, люди. Их точно так же обманывают, как всех остальных, потому что те, которые стоят во главе, не могут не понимать, там, ну что, так сказать, я читал книгу, написанную в 2002 году, Элизабет Ворон Ну, прекрасная работа, ни с чем, не совсем я согласен, наверное, да. Но работа прекрасная, абсолютно политическая, экономически правильная, с утверждением, что если вы будете кормить какую-то группу населения и не даете им возможность самим бороться за жизнь, то эта группа жареет, так сказать, разлагается, и вы практически ее уничтожаете. Личности там уничтожаете. Она, она от этой книжки открещивается и говорит, что она полностью за это время поменяла взгляд. Но она не идиотка, она знает. Она просто решила, что она власть получит другим образом быстрее. Вот. А те, кто следует за ними, они идиоты. Вот и все. Или просто, или просто слез, слез, слезливые слюнявые, улыбчатые, чудные, милые, замечательные, дурные люди, которые дальше своего носа не видят. Да, я согласен. они одинаковые. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Я хочу сказать Леону, что пока он ездил, была информация от серьезного политолога, что этот документ, который передан был Пелоси, это не просто бумага, копия, а это официальный документ передан не ей, а Конгрессу. И он хранится в Конгрессе. И более того, этот политолог говорил, что есть определенная статья, в каком-то законе за потерю или ликвидацию этого документа. То есть это немножко не так. Это раз. Второе. Как э, Леон думает, каким будет выступление Бара 31 февраля? Последний раз, когда я видел Бара, он мне очень не понравился. Какая-то тухлая, тухлые глаза, невыразительная речь. Ну, в общем, что... Нас ожидает 31 если есть хотя бы какие-то предположения. Спасибо. Давайте начнем с первого. Да? Какой-то политолог сказал, что есть какой-то документ в каком-то законе написан, из-за которого что-то делают, И я, честно говоря, просто не могу на это отвечать. А, значит, раздали э, руководству э, Конгресса, Сената там, и тому подобное, раздали копию речи Трампа. Никакого другого документа, насколько мне известно, не раздавали. Пелосе а, может ее хоть скушать. Кого это волнует? Все, что она делала, это она делала жест никто ее сажает, наказывается и прочее за это не будет, потому что нет а никаких оснований, никаких глупости. это наказывает человека за то, что он порвал бумажки, извиняюсь. Хранится где? Дали ей, чтобы она что, почитала во время речи Трампа, а потом спрятали? Да ну, вот, я бы очень хотел знать, кто этот политолог. Вернее так, я не хочу знать, кто этот политолог, я все равно их не слушаю. Вот, теперь значит, насчет а, Бара. А, вы знаете, Бар такая, казалось мне, казалось мне, такая, так сказать, личность, которая пришла с определенной целью, так сказать, как бы цель разобраться и сушить болото, да? то есть совпадающая с, с Трампом. Сейчас мне этого уже не кажется. А у меня есть ощущение, что Бар серьезно, завязан, повязан на большое количество людей, на которых, так сказать, Трамп как бы к ним не имеет отношения, не может Барб быть частичником просто по той причине, что он прожил всю свою политическую жизнь, а среди этих людей, кому-то он обязан, кто-то обязан ему, кому-то он давал, кто-то давал ему и тому подобное. Я даже знаю такой эпизод в его жизни, когда... Во время значит, операции значит, Сандиниста, знаете, контра, так сказать, все это возили оружие, это оружие возили из а, Арканзаса, из а, места, что называется Мэно, Мэно аэропорт, и там это Мэно, а, такой, так сказать, аэропорт полугражданский, полу там что-то еще, а рядом был разбит лагерь. Значит, где учили сандиниста пользоваться оружием, а потом это же оружие оттуда измена возили значит, в, к сандинистам, а возвращали обратно, насколько мы знаем, и из-за чего, собственно, был скандал, возвращали обратно наркотики и деньги. Значит, наркотики для того, чтобы распространять где-то здесь или куда-то везти. Это пока мне непонятно. Да и, думаю, что никогда не будет понятно. И деньги, которые, значит, вот для того, чтобы крутить деньги, продавались наркотики где-то там и привозили деньги. Значит, а, губернатором штата Арканзас в это время был Клинтон. Ничего, что делается в штате, федералами не делается без, по крайней мере, консультации и договоренности с а, с губернатором или его людьми. Так вот, значит, есть несколько свидетельств того, что БАР от, от федералов руководил, а, или, по крайней мере, так сказать, издалека, да, руководил, а, как был тогда, генеральным прокурором, если не ошибаюсь уже, может, может замом, а, значит, этой операции он отвечал за нее, и он работал на постоянной основе с Клинтоном. А там очень много чего незаконного происходило, и это, так сказать, рассказывалось как кооперация. Вот видите, может, значит, федеральная республиканская власть может кооперироваться с местной демократической, так сказать, и тому подобное, и все хорошо. Ну, все хорошо мы не знаем, но мы знаем, что у Бара очень много завязок, на у Клинтона. В том числе известно, что Бара однажды сказал Клинтону, а, ты знаешь, ты мне нравишься, ты можешь со всеми уживаться, если ты будешь выставляться на президента, я буду за тебя голосовать. Это так сказать, в те времена даже не думал, что Клинтон будет президентом, но сказал, так сказать, вот такую, вот эту самое. А это я не к тому, что он плохой, там что-то такое, но а к тому, что у него. Завязок очень много на них, и вполне возможно, что он не может просто не может поднять руку на Клинтонов или их людей, потому что у них есть что-то, что они могут, так сказать, про него рассказать. Да? Такой взаимный шантаж. Ну, как, как, сказать, как Совет Союз и Америка: Да у вас атомная бомба, у меня атомная бомба, мы не будем стрелять друг друга, потому что другой может ответить. А... Как-то мне в последнее время не очень нравится. Даже последнее, не последнее его высказывание, что, сказать, он работать не может, там ему мешает Трамп. Я искренне верю, что Трамп там, какие-то вещи Трамп не должен делать, он не должен по уголовным делам вот так громкогласно высказываться с моей точки зрения. И бар тоже так считает. А, но а, вот есть какие-то вещи, которые меня очень раздражают. То есть не открыто еще ни одно как бы, дело. По коме никто не стал уголовное дело открывать. Сегодня стало известно, что по МакКОМу не стал никто открывать уголовное дело. Мы ничего не знаем про работу так сказать, против как бы, Клинтона в собирании материалов и с точки зрения их участия в 2015-2016 году сбора материалов на Трампа, незаконную оплату и тому подобное, и с точки зрения работы их. Фонда, который прекрасно работал, пока мадам была госсекретарем, вдруг бум, заклепнулся и ни одной копейки не получает, значит, никому нахрен теперь оказался не нужен, а раньше все хотели участвовать в деятельности фонда. То есть, каким-то образом, значит, работа Хиллари Клинтон была связана с тем, что люди давали деньги. За что они давали деньги? Вот. Ничего этого может, и осследуется, но как-то очень долго. И как-то очень странно, что мы ничего по этому поводу не слышим. Выводы, выводы генерального этого самого инспектора mm -hmm. Хоровица были, но как-то они никуда не пошли. Я ничего не понимаю. Я вот все надеюсь на, на то, что ну, поближе там к выборам, да, но уже февраль, уже февраль месяц, уже пора, так сказать, если у вас есть что-то, выкладывать это на... На тарелку и показывать это людям, потому что все, что мы видим в последнее время, это Трамп плохой, Трамп плохой, Трамп плохой, а Трамп совершил это, Трамп совершил то, а потом выясняется, что не совершил, но, по крайней мере, все время дым, все время дым, и кто-то думает, не может быть дыма без огня. Почему у нас нет такого же дыма с той стороны, я, я так сказать, честно, я просто не понимаю. Я помню, мы все смотрели Ханити и, и сказать, людей, которые туда приходили, которые рассказывали, что они там на Украине нашли это, на Украине нашли это. И вот есть доказательства того, есть доказательства всего. Ничего этого не проверяется. Джулиани послал какую-то кучу документов в бару давно уже. Уже несколько раз говорил, на следующей неделе все станет известно ничего не становится известно но неужели джуляри такой идиот неужели все эти люди там э, которые журналисты которые приходили на фокс там тот же соломон рассказывал много интересных историй говорил что сказать, есть записи есть люди есть факты где продолжение всего этого неужели все Сказать, те, кто участвовал во всей этой кошмарной... Мы же знаем, что оно происходило. Клинтон что 33 тысячи имейлов уничтожила, она бличом свой компьютер там, так сказать, это самое. Ну ладно, это можно долго по этому поводу разговаривать. А нам подошло время послушать да, рекламные думаю, объявления. Пора, самое время нам не на короткий перерыв и вернутся обратно. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Телефон студии 847-400-5200. И давайте, наверное, попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. А вот сейчас поднимался этот вопрос Когда же наконец Трамп осушит это болото И занимается ли кто-то вот этим Я лично получаю, значит, постоянную информацию Есть такой вот, такая организация, Judicial Watch Я больше чем уверена, что вы тоже знаете про нее И у них есть такая, как бы, брошюра Каждый, день, каждый месяц я получаю вердикт, называется и вот там написано, значит, мы все понимаем, вы тем более понимаете, что без ясных доказательств всего того, что происходило, а эти доказательства очень трудно выловить у той же вот из этого Департамента Оф Джастис, потому что все это опутано, это мафиозная огромная организация за 8 лет Обамы они создали вот этот Дипстейт, все что нужно они упрятали и все прочее страну разорили, а все потому что они занимались именно вот этим, для того, чтобы спрятать все концы в воду и создать вот этот а, deep state. Так вот, а, сейчас они, а вот это вот, в частности, а, организация Watch, они собирают и собирают вот эти вот файсы, вот эти документы, которые невозможно высорпать, и это очень сложно. И а, много у них, а, значит, открыто уже отдельных кейсов в разных судах, и против... Клинтон, мадам, и против других этих мафиозников и так далее. Просто об этом не пишут, естественно, потому что левые об этом не пишут, а правым тоже не до этого, вообще-то говоря. Правых, во-первых, мало средств массовой информации, я имею в виду, потому что 97% контролируется демократами. А во-вторых, посмотрите, как они всю вот эту вот юридическую систему направили против Трампа и против всех тех, которые его поддерживают. Специально тоже, для, на мой взгляд, для того, чтобы отвлечь, отвлечь все ресурсы от того, чтобы их, наконец, начали а, судить за все это. Поэтому работа идет, но денег у них мало и так далее я не из богатых людей я уже на ретайрмент ну и так далее да? так я вот постоянно посылаю деньги вот те, которые задают вопрос ну пошлите вы, черт возьми по 20 долларов каждый месяц не убудет у вас, тогда можно будет вот если все начнут посылать и перестанут вот, быть сумотами такими, тогда это все сдвинется с места тоже, Каждый из нас ответственно за что-нибудь, что можно сделать. Спасибо большое. Ну, давайте я попробую, значит, ответить. Judicial watch замечательная организация. Я тоже получаю от них ежемесячно значит, отчеты, как бы, кроме того, еще все время какие-то брошюрки, там, имейлы и тому подобное. Я тоже, точно так же, как позвонившая нам женщина, я посылаю им деньги. Я считаю, что деятельность невероятно важна. Без них, что называется, без таких, как они, просто погибнем. Но как бы хотелось бы, знаете, президент все-таки у нас не демократ, а республиканец. Генеральный прокурор у нас вроде не демократ, а республиканец он может менять состав. Значит, я понимаю, что всех выгод нельзя выяснить, кто там, за кого и тому подобное. Тоже, наверное, нельзя по целому ряду причин. Ты не можешь выгонять человека просто за то, что он там демократ. Да? Вот. А, хотя демократы это легко делают. А, но вот ощущение такое, что мы что-то пробуксовываем. Вот, знаете, где-то, так сказать, там, с Украины так сказать, постоянно пишут, звонят, там, рассказывают и у них ощущение, что, так сказать, вот президент Зеленский сидит, так сказать, на этом месте и ничего не делает, да? а, Я не знаю, так сказать, может, он делает что-то, не доносит, да? Но у меня тоже есть такое ощущение, что Диджи Желлодж что-то такое находит, рассказывает, показывает на том же Фоксе, там где-то еще. Сейчас прибавилось еще, News Newsmax или, так сказать, такая интересная из, из uh, Калифорнии uh, станция, так сказать, AON, America One Network. А, которые, кстати, с они ездили в Украину и сделали очень интересный фильм. Там отчеты об этой поездке, три или четыре части, а потом фильм, связанный с Украиной, сделали интересный. Так сказать, они как бы тоже начали пробиваться. То есть это не то, что уже один Фокс, а есть еще целый ряд Фокс и, и, и радио, ток радио. Да? Есть еще несколько таких вот организаций, которые сейчас достаточно мощно занимаются всеми расследованиями и прочее. Но все равно есть полное ощущение того, что мы никуда не двигаемся. И это ощущение... Вот сегодня, я говорю опять, Макобов сказали, что не будут возбуждать против него никаких уголовных преследований. А если не будут... То, значит, любой человек, который проделает то же самое, что он будет знать, что если он проделает это на стороне демократов, то ему за это ничего не будет. Я, я не могу этого понять. Каким-то образом власть должна объяснять нам, власти имея в виду, так сказать, Белый дом там, сказать, или, или Министерство юстиции, должны объяснять нам, что они делают, или почему они чего-то не делают, или, или что они делают, так сказать, и когда это ждать. Потому что а, уже сколько, так сказать, уже больше трех лет у нас президент Трамп, а, а ВОЗ с демократами, которые как бы все время совершали преступления, и не там? Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела вот что спросить. <зас> а, и, и, и, на кой черт э, т, Трампу защищать было вот этого Стоуна, когда он, сам, он против него, так сказать, действовал? Другое дело, что он там слишком его там жестко наказали и все такое. Но если Трамп такой жалостливый и такой справедливый, он просто мог его потом, э, как это, ну вот это, реабилитировать, да, после своего первого срока, например, у него есть такое право. На, на кой хрен ему вообще рот открывать и портить сложные такие отношения с, э, э, с баром? А, Сережа, я боюсь, что я, я не понимаю смысл вопроса, может, ты попробуешь ответить? Да, речь идет о твите, в котором Трамп сказал: Да, да, да я понимаю, я, я не понимаю, смысл вопроса в чем. Для чего Трамп это сделал, как бы испортив отношения с баром. На самом деле никаких отношений с Баром не испортил. Я Трамп, там так Трамп высказал свое мнение по поводу дела, которое. Ну, там в этом деле еще очень много вопросов. Я уже сегодня, по-моему, упоминал о том, что а, там есть очень много вопросов к жюри, в частности, председатель жюри, которую зовут Тамика Харт, которая является левой активисткой, которая в свое время баллотировалась в Конгресс от Демократической партии которая во время процесса... А как, ее могли, как ее могли вообще в жизни взять? По этому поводу? Вот именно. И по идее суд должен разобраться, должны создать какую-то панель и завершить... За... сказать, что она об этом забыла сказать, да? Да. И, и они Вы должны... спрашивали, а она ответила, что нет, у меня нет никаких там, политических предпочтений. Да? Вообще ничего не знаю об этом кейсе. И если выяснится, что она, ну они же присягу принимают. И если выяснится, что она... Я, я сегодня уже упоминал, что даже судья Наполитана, который в последнее время не испытывает теплых чувств по отношению к Трампу, наоборот, все его выступления были такие антитрамповские. И то он сегодня утром заявил о том, что, э, в принципе, если она нарушила присягу, если она солгала под присягой, то ей может грозить тюремный срок. И тогда этот кейс, что называется, должен быть пересмотрен. То есть жюри было а, признано. Насколько я помню, судья сказал, что это вообще не имеет никакого значения, mm -hmm. что она что-то такое. Mm -hmm. я, да, делал, да. Потому, что я не успел врубиться в это, поэтому я так, так сказать, спрашиваю, да? Ну... А, но я уже знаю, что судья, к которому обратились, он сказал, что это не имеет никакого значения. Он не будет ничего менять. Надо при этом помнить, что это за судья. Это та самая судья, которая отправила э, этого, Манафорта в одиночную камеру, чего прецедентов чему нет. Это судья, назначенная президентом Бараком Хусейновичем Обамой, который является тоже абсолютно отмороженной левой активисткой. Поэтому она так и заявила, что это не имеет никакого значения. То есть там такая э, deep state, что называется. Это просто жуть. Это просто жуть, и поэтому у меня вызывает особое, так сказать, не, ну не то чтобы энтузиазм, но какую-то надежду, то что Трампу удалось назначить уже, по-моему, 191 федерального судью и утвердить, да. по, что как-то изменит. А, да. Ну хорошо, а, а возможен опил, можно на апелляцию подавать? Ну вот сейчас будут разбираться. Я не знаю, кто решает, потому что судебная ветвь власти, она как бы не подчиняется ни исполнительной, ни законодательной, ну, они, да. они Но, сами там, свои законы и юридические. Если что-то такое происходит, то либо можно требовать пересмотра, либо можно требовать апелляции на этом основании. Дело в том, что адвокаты обратились с апелляцией в суд, написали письмо. А она на это дело нет, у меня нет, нет ничего. Она это не апелляция. Она говорит пересмотреть. Она ну, говорит, не буду пересматривать. Ну, очевидно, бу... ну, следующий... Значит, следующий можно тогда, да, значит, обращаться выше. В апелляционный И, суд. Уважаемые господа, у нас произошла вот такая вот история. А, пожалуйста, рассмотрите это еще раз. Следующая ступень это апелляционный суд. Да. дальше верховный суд что тоже может быть потому что в свое время если вы помните а, вот эти вот позорные эндрю вайсман а, а, который Энрон а, а, компанию по сути дела да. ни за что посадили людей в тюрьму не за там двое умерли в тюрьме а потом верховный суд в итоге отменил все эти приговоры 9 да. человек единогласно и вот этого бульдога Эндрю Вайсмана, подонка, который ради карьеры готов идти по трупам, уничтожать семьи, людей и так далее вот правая рука, который собственно и проводил расследование, поскольку Мюллер уже выжил из ума и ничего, даже если вы видели а слушание да. в Конгрессе он на вопрос не мог ответить, такой сидит старикашка, который вообще не понимает, что происходит и какого хрена я здесь делаю переспрашивает каждый вопрос, то есть э, все говорило о том, что на самом деле всю эту охоту на Трампа вел этот самый Эндрю Вайсман, которого вообще должны лишить э, дисбар сделать, лишить его лайсенса. Нет, он процветает, он все в порядке, подонок. Так вот, следующим этапом может быть апелляционный суд, если апелляционный суд, не сказать, не разберется в этом деле, дальше могут апеллировать в Верховный суд. Но пока все стоит на месте. Единственное, что касается Бара, вот сейчас опять начался скандал, шум, Бар назначил прокуроров не из Министерства юстиции, а со стороны, для того, чтобы они рассмотрели дело генерала Флина со стороны прокуроров, которые будут смотреть за тем, должны проверить, как же все-таки это все происходило, и почему так сказать, он вынужден был признать себя виновным, а сейчас он подал э, да. прошение отмен... отозвать свою вину и так далее. Посмотрим, что будет. Давайте попробуем принять еще звонок, хотя времени очень мало. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Ну, я, во-первых, оптимист по поводу того, что делает Трамп. А во-вторых, сегодня вроде как День влюбленных, так что я... Всем желаю хорошего настроения. Всех поздравляю, кто любит кого-то, и чтобы все приносили друг другу радость. А что касается этого твита и, так сказать, публичного столкновения с баром, у меня, как говорится, своя конспирность по этому поводу. Во-первых, если бы Трамп не послал этот твит, то вы бы сейчас не обсуждали, какой corrupted judge, какой corrupted jury, какой corrupted процесс и какая несправедливость по отношению к этому стону. Во-вторых, э, демократы твердо нацелены убрать Трампа. И что бы он ни делал, они ищут повода его, так сказать, убрать. Заодно и убрать и Бара, поскольку Бар делает много полезных дел. И поэтому мне кажется, что это такой отвлекающий маневр для того, чтобы э, дать Бару возможность э, разбираться с документами э, этого самого... Руди Джулиани, который этот бар объявил, что он принял их к рассмотрению для проверки. И мне кажется, что это все такой маневр, чтобы переключились от травли и призывов к импичменту бара. Спасибо. <с Хорошая мысль. Вполне возможно, Трамп умеет троллить публику И напоследок, а, несколько месяцев назад, на, за месяц, там в течение месяца, более 300 раз появлялся на, на, на экранах CNN и MSNBC а, а, позорный адвокат, которого зовут Майкл Эвенетти. И CNN всерьез говорила, что он может составить достойную, так сказать, а, контр, counterpart, Трампу, Вот это, наверное, наш будущий президент, сегодня уже известно, что ему предъявлено обвинения и он признан виновным. Это тот адвокат, который вот затеял скандал с Сторми Дэнилс и прочими э, женщинами низкой социальной, э, как, как Путин выразился. Мало того, что виновен, ему 40 лет в тюрьме, присудили, и у него еще два процесса есть а в которых вам могут дать еще столько же. Леон, огромное спасибо. К сожалению, времени больше не осталось. А посему до встречи в следующий раз. с праздником. Счастливо.